Здравствуйте, дорогие мои! Рада вас приветствовать! Хотела немножко поделиться с вами о том, какая новинка у нас появилась в Сибириан Велнес. Для нас, как для женщин, ухаживающих за собой, стремящихся остановить возраст, повернуть время вспять, появилась уникальная штучка, просто уникальный инновационный комплекс. Вот так он выглядит я его себе беру уже вторую упаковку он потрясающего состава и действия называется beauty sense комплекс рассчитан на 20 дней что в составе такого сверхинновационного что меня поразило во-первых это гиалуроновая кислота но та которая усваивается именно кожей то есть Здесь молекулы разного размера, поэтому они всасываются в кишечники. И самое главное, что еще содержится вещество Н-глюкозаминогликан, из чего синтезируется гиалуроновая кислота. То есть мы еще даем строительный материал. Эффект на одиннадцатый день. Вы можете себе представить, у меня две женщины которые начали принимать у одной на 11 день, у другой на 12 -й. Это эффект видимого сияния кожи раз и такого разглаживания морщин. Это два. И, а второй женщина, у нее прям подтянулся контур, он стал более четким. Хотя не было никаких процедур. Это вот это. Дальше здесь в составе содержится трансресвератрол, который восстанавливает э, концевые участочки хромосом. Вследствие, вследствие возрастных изменений, они начинают отламываться, да, процесс старения запускаются. Здесь этот, это вещество, трансресвератрол, оно восстанавливает на уровне клетки, на уровне ДНК клетки, и тем самым мы продляем себе продолжительность жизни. Дальше, здесь в составе содержится вещество, гидрокситерозол, который действует на сосуды, чистота и эластичность наших сосудов, способность их э, к тому, чтобы насыщать кожу кислородом. Здесь содержится витамин Е в дозе 500%, раз, 500 суточной нормы. И причем здесь все фракции витамина Е, они э, природные, они а только синтетические, которые продаются в аптеке, одна фракция. Здесь все природные. Здесь содержится ликопин то есть это антиоксидант и специально селективный для кожи, который защищает кожу от старения бета-каротин содержится витамин Е, об этом я сказала и еще генестеин. Генестеин это наши фитоэстрогены достаточно в небольшой дозе 31% суточной нормы соответственно можно принимать девушкам с 25 лет, если нужно. Очень хороший эффект добиться для состояния кожи. Поэтому вот такое волшебство придумали наши ученые. Beauty Sense называется. Запомните их название. И очень сильно рекомендую. Здесь, посмотрите, какая красивая коробочка. Вот такие вот капсулки. Три капсулы. Это вот наши волшебные капсулки красоты. Вот купила себе вторую упаковку.